Рика, не пять минут анимации Из просто не подать основу Я вам песенку спою про пять минут Эту песенку художники споют И давайте в песне этой санимирую куплеты Это песенки про пять минут Пять минут 5 минут Больше 7 тысяч кантро Пять минут дедлайн 5 минут, 5 минут не так много, если строго даже эти 5 минут нужно делать очень долго 5 минут, 5 минут тысяч кадров, Боже, сколько денег надо до хрена на часах у нас 2 без мало времени, а ты еще в пути Попроси ребят помочь, и ты скажи, нужна помощь на часах 12 без пяти, они <говорит> <говорит> Я не всех с аниматором знаю, так что... Я пойду разузнать у других творцов Ютуба, сколько шекелей платить, чтобы в итоге было круто. Милый друг, шекелей. Поспеши, милый а друг, не хвали завтра. Эй, что ты тут делаешь? Отдевай мне. Пять Это Федор Кодыкс. И мы иногда не вместить туда сюжет нам никогда. Но бывает, что секунда все меняет очень <с> ну, круто. Ты что навсегда. прикольнее? Тетра сын навсегда. Может сделать ролик песни. Вон сидит паренек. Он поможет, хоть ты тресни. Это точно? Это точно. Но ведь 5 минут немного. Просто стиль ты упрости, станет побыстрей работа. 5 минут так немного. Просто стиль ты упрости, станет быстрее работа. А зачем же что-то делать на YouTube? А? Эту песенку твою про 5 минут? С чего? Лучше скрыться на 2 года, а потом вернуться снова. Триумфай. Возвратившись на ютуб. А кто это был? <связь> <связь> Тоже не знаешь, да? <связь> а, этот мой этот Night Warfare, который скул 13 рисовал. Да, вот Новый год наста ⁇ новым годом, новым счастьем. Столько нового новым годом, с новым 재미, Привет. Привет. Большое спасибо что посмотрели это видео Репостите его по ссылке в описании чтобы упастит их следующего мне бы хотелось подвести итоги прошедшего 2017 года так как изначально это видео должно было стать последним днем разное было в 2017 году но для меня он был насыщен на разные проекты и надеюсь что в новом году я смогу радовать вас еще большим количеством разных видео несмотря на огромное количество различных проблем которые возникли Мармаш, Резал, Градис, Диченко, Фашеон, Федор Комикс... Видео. Я рада, что оно наконец-то вышло. И надеюсь, что... Антикек эффекты, Дол Скрэч Инспектор Гаджет... Ну, и, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо людям, чьи вы видите на экранах. Без них я бы не смогла сделать его. Также я хочу поблагодарить каждого, кто смотрел и поддерживал меня в этом году. Ваша поддержка очень важна для меня. Спасибо, что остаетесь со мной. Поздравляю вас всех с Новым Годом. Желаю успехов, вдохновения, чтобы все ваши мечты сбывались. Никогда не унывайте и знайте, что даже если не с первого раза, у вас все равно все обязательно получится. С Новым Годом! Увидимся в следующем видео. Да, в следующем году, да? А тут 5 минут блинов с беконом, это ля очень прям вообще ух как круто, а ухвал. Ну из-за анимационных персонажей узнал только Рикани, Федор Комикса, Мирби и вот Nightworld там сидел на заднем плане.